В Москве прошла выставка CTT, то есть «Строительная техника и технологии». Мероприятие пропустили ГАЗ и КАМАЗ, которым сейчас важнее решать производственные задачи, так что главной звездой оказался китайский Джак. Производитель из Хэфэя постарался привести максимум новинок, от мала до велика. Так, в сегменте легкого Комтранса поднебесный бренд решил бросить вызов «Газели» и «Фордовскому транзиту», представив модель «Санрей». Внешне она напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина — это стандартный цельнометаллический фургон, в который, впрочем, доработчики смогут врезать стекла и вставить сиденье, получив автобус. Под капотом солнечного луча, как переводится название Sunray, скрывается двухлитровый турбодизель отдачи 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика, но теоретически существует и бензиновое исполнение. О ценах и комплектациях говорить пока рано, хотя обязательную сертификацию машина прошла еще два года назад. Известно, что российский офис китайской марки планирует предложить несколько вариантов по длине и высоте. Все они полной массой 3,5 тонны, то есть под права легковой категории B. В Россию техника будет попадать из Казахстана, где налажена сборка таких фургонов. А еще Sunray делают в Белоруссии, притом под маркой МАЗ. Новинка классом постарше — шасси N200 полной массой 20 тонн, способная перевозить около 14 тонн груза. Под весьма современной кабиной скрываются 300-сильный турбодизель Cummins и восьмиступенчатая механическая коробка. Перевозчикам обещана широкая гамма версий. На выставке стоял бортовой грузовик, вдобавок оснащенный краново-манипуляторной установкой. Он стоит около 10 миллионов рублей, но самый простой вариант отдадут дешевле — за 8. За те же 8-10 миллионов Jack готов продавать и тяжелые модели. На CTT перевозчикам предъявили трехосный миксер и четырехосный самосвал, но опять же надстройка может быть совершенно любой. В движение китайцев приводят моторы VHI, отдача которых варьируется от 350 до 420 сил. Коробка передач одна. Это 12-ступенчатый механический фаст Gear. Учитывая, что даже самый простой самосвал камаз 6520 стоит около 7 миллионов рублей, тяжелая техника Jack совершенно точно найдет своего покупателя.